Целый день. Меня сегодня мучили. Мучили. Мое удовольствие. Терзали. Загружали машину. По саму не могу. И я еще не все забрал. У меня еще завтра приедет сама стойка. Сегодня я забрал основные пигменты, стойки, колорбоксы, потому что пока что спектрики я финансово просто не тяну, но возьму его чуть позже. Начнем работать, так сказать, по-старому. А, ну так, чуть-чуть первоначальных расходников, но вот это все чуть-чуть вытянуло на сумму, чуть-чуть больше, чем я планировал. А, вот. Сейчас кратенько пройдемся то, что взяли, то, что нужно для первоначальной работы, но сразу по стойке. Александр, а, такая просьба. Начали копать сегодня обновление а, к стойкам. Нету пока что нету первой части шестнадцатого года может у вас есть в москве если она есть но ну, там валяется то вместе с плакатом как-нибудь ее попозже прислать чтобы я сразу сделал обновление бокса Ну это такое есть есть нету, нет что у нас идет у нас получается очень очень много пигментов я еще не пересчитал color box а, старого образца я новый пока что ну, как мне андрей рассказал он будет идти по цветам, не хочу, мне удобнее по машинам пока что. А новый от старого отличается от тем, что новый весь по ну, цветам, там красные, все, там, серебро, все. Но мне удобнее по машинам. Будет неудобно, переложу все сам по цветам. А потом веера, ну по сути тот же Colorbox, только полиграфия. Если тут от красы, то тут просто полиграфия, ну, так в машине удобнее выйти, ковырять, искать то, что нужно первоначально. Обновление уже сказал. Весы. Сейчас их откроем. Я еще сам не видел, что там. Ну, к примеру, представляю, конечно, что там, но не видел. Потом по расходникам. Расходников как бы, много надо, потому что у меня в принципе ничего нету. Немного наждаков, к сожалению, сейчас в Украине по трему. Что-то там проблемы с поставками, с завозом было. Ну, выхватил то, что то необходимо. Трем начали делать обозначение Medium, это Fine. А, ну, чуть поменяли свои обозначения. Попробуем, как они себя ведут в процессе работы потому что есть некоторые жалобы него а чтобы пережать на колокс потом салфетки обезжиривающие по-моему по холоду по по-моему могу ошибаться а бухту не стал пока брать потому что цена, цена. это как выглядят пигменты отдельно каждый пигмент есть здесь есть как он выглядит флип flop при смешивании с серебром и так далее такие, ну это мелочь, Там большую часть не на склад подогнали уже. На первое время, я думаю, мне хватит 250 штук, 125 метров. Было бы мельче, взял бы мельче, но, к сожалению, 90 микронных у меня сейчас наличия нет, Пока будут, возьму. Взял из понравившихся мне паст полировочных свизер. Я их попробовал один раз, они меня удивили, и они, в принципе, по цене довольно-таки приемлемые. Это у нас в Украине, в России их нету этих паст. У них свои круги, свои салфетки, свои керамические покрытия даже есть. Как-нибудь попозже. Может быть, договорюсь, чтобы там попробовать их взять. Но ну, это опять же все в процессе. Но нужно, потому что пасты полировальная у меня вообще никакой нет. Броня. Без нее никуда. Оранжевый скотч. Просто потому, что он оранжевый. Ящик тремовского скотча сразу взял. Потому что тремовского скотча много не бывает расставка 5-миллиметровая для кругов на машинку, липких салфеток поскольку они недорогие взял так сразу чуть запасом пять штук колодовских распылителей, тех которые подороже, у которых носик идет с бронзовой втулкой или расставкой они выдерживают любую гадость даже растворителя Две штуки для того, чтобы залить туда антисиликон и обезжирку спиртовую. То есть мне работа с водой, мне нужна и та, и та обезжирка. Шпатлевка с волокном и обычная универсалка, которая на цинк работает. Отвердос. Отвердос. Это гром там кладом. Отвердос. Эм, проявка. Тоже без нее некуда. Сам постоянно не струна грунт э, green Филлер. это грунт наполнитель который работает под только перетирку а, то есть мокрый по мокрому я сейчас в принципе и не брал он мне как таковой не нужен на этой машине ну, похоже дело не нужен будет нужен наполнитель э, мокрый по мокрому надо будет брать автолево взял два с половиной кило темно-серого а, где нет это средний короче серый темно-серого банку одну и белого одну банку. Их можно смешивать между собой в любых пропорциях. Получаем нужный нам оттенок. По поводу как нужен оттенок, это там в каком-нибудь из дальше видосов покажу. Есть таблички, все это удобно делать. Ковырялка-мешалка. Без нее тоже никуда. А, силер. Силер. Это прямо жижа. Просто уникальная, святая. Она будет фигурировать не знаю, там, скажем так, в 100% видео, потому что ну, возможности этого грунта просто великолепные. Я когда познакомился именно с Силлером этой фирмы, я понял, что колеруемая версия, которая один к одному колеруется базой, готовы это уникальная вещь. Дальше покажу в следующих видео. Ваш праймер, тоже кислотник, так называемый. Тоже нужен, потому что чистим все от дугового Пачка перчаток черных, а средний, те, которые до браслета доходят. Те, которые по локоть одеваются, не совсем удобны. Далее, что это у нас? Грунт по пластику двухкомпонентный. Это адгезионный грунт по пластику, чтобы сверху на пластик я мог наносить вот эти вот грунты. Дорогая, еще лично не работал, не пробовал, но спасибо Александру, он меня в режиме телефона консультировал, прям на складе. То есть выбрали вот такую компоновку. Баллон для подпшикивания протировок перед покраской, там, перед грунтованием, неважно, ремонтикоррозионный. К сожалению, не было. Я попросил на заказ э, баллон Find Out, который для, короче, скрывать переходы по лаку. Тоже тема огненная, как приедет, буду показывать. Очиститель пластика, то есть после обижения пластика еще есть вот такая штука. Э, Папа-пам, идем дальше. Это гидроклиник, короче, что-то спиртовая обезжирка. Это обезжирка, медленную специально взял. Антисиликон, чтобы можно было пройти весь борт, завалить, уйти из-за салфетка спокойно и прийти он еще не испарился. Костюм подарили. И разбавитель стандартный. Сербинка, потому что сейчас такое время года, когда быстро еще не нужен, а медленный уже не подходит. Это на стеночку повесим. Корал Треамовский. И.. Круг для снятия двухстороннего скотча, тоже тремовский. Дорого, но реально работает. Там пару десятков наклеек разных. Что еще? Что еще интересно? Ага. Огромную пачку салфеток для обтирки, протирки, каких-либо действий черновых. То есть все это делается бумажными салфетками, потому что с ними проще и дешевле работать. То есть вот это вот две бухты, вот этого стоит примерно как вот та пачечка для обезжирки. То есть, то уже конкретно перед покраской и там, перед чистовой обезжиркой для грунтования. Так, тут скотч. Ага, еще что взял гараж. И вот такие штуковины. Офигенно сгонять, э, ну, мыть по короче, водой наливать все и встречать просто прям Вот Вот, опять же, там где плитка, там где ничего не царапаться. Давайте сейчас откроем весы. Прямо... И поставить же некуда. Так, весы у нас идут в аренде. То есть, я их не покупаю ну, это в принципе стандартные условия при покупке стойки покупаются пигменты а, самостойка весы программа это все дается в аренду на условиях ну там уже как договоритесь на каких условиях пользования там, объем закупки какие-то другие условия это, это чисто зависит от компании так. Здесь, наверное блок питания наверное да. мне уже программу на комп андрей сегодня поставил это шнур для подключения а, такие такие видео они у них стоят на складе не знаю надо не надо Ага, чаша, она наверное вот так должна быть, чаша и защитный кофр, угу. защитный кофр у нас имеет двухсторонний скотч, его можем снять и он приклеится, наверное не будем этого делать, я их еще закрою прозрачной пунктой и чашку тоже прозрачной. прозрачный так, а, так все это подключать будем чуть позже я сейчас я просто распаковываюсь посмотреть перепроверю все по списку потому что на складе некогда было проверять просто собрали и загрузили. А, мне нужно будет досортировать colorbox а, чуть-чуть разобраться с программой подключить весы к компьютеру Позвоните Александру, еще раз с ним тут все э, переразобраться, потому что, блин, вот все круто, все круто по материалу этой компании, но вот эти вот заумные, слишком сложные обозначения, э, к одному тому же грунту можно набрать там, 45 разных отвердителей, 90 добавок. И в этом все надо разобраться, углубиться, брать техничку, читать поэтому этом, с технологом, благо есть в этом плане поддержка, причем хорошая. И... Хотя это я еще набрал очень немного, прям в плане добавок и отвердителей. Тут, получается, два типа отвердителя к разным грунтам и одна добавка, э, точнее, не добавка, а отвердос в грунт, ну, гринтифиллер, в том случае, когда я буду работать им по пластику. Это, ну, по сути, пластифицирующий отвердос, такая вот штуковина. А так все, в принципе, очень просто, ну, никаких сложностей. На любой разберется. Это еще не все. Где-то у меня документы к этому всему, но документы в плане. Э, где я их принес? А я их, наверное, не взял. В общем, к этому всему еще есть документы. Э, таблицы, которые там повиснут рядом с весами, пропорции смешивания, рекомендации по применению вот этого всего, только само собой не на русском, а на английском. Ну, со временем, то есть я привыкну, э, выработаю свою. Свою тактику применения чего-то к чему-то По которой, скажем так, мне все будет понятно И я буду без такого Без испуга в глазах смотреть на все это количество отвердосов Хотя два года назад в Германии, когда мне прислали На тест еще больше материала Когда я вообще открыл коробок, и прям присел Потому что куда что лить Но зато результат Приятно поражать Что, ждем подставку под О, давайте же распечатаем ну они в принципе все вот так выглядят Но ну, это разбавитель распечатаем хотя бы один хотя бы один коробочек нож интересно ждем подставку расставляем это все на места подключаем весы к компьютеру программку у меня уже есть сегодня встречался с подписчиком в Киеве есть интересная машина с интересным сложным цветом о так, малыши карандаши о, и вот таких вот компонентов ну, наверное процентов 50 то есть это в основном какие-то такие добавочки и так далее в метро выход только вот разбавитель и основные самые ходовые компоненты все остальное мелочевки Он даже есть еще мельче компонент. в общем уже есть интересные цвета потому что Беха красная и к сожалению сегодня по ней ничего не сделал это несложен цвет именно в подборе а вот хочется поколупаться с вот и красный ford цвет фордовый красный там будет сложно интересно надо будет делать выкрасы надо будет включать мозг надо уже потихоньку тренироваться в подборе вот тут чуть побольше все идет в изоляционных таких пенопластовых коробках. Первое, безопасная перевозка. Второе, они не боятся кого-либо там. Ну, к примеру, я приеду на склад зимой забирать. да? Я его кину в машину, пронесу по улице, ничего страшного с ним не случится. Такие вот дела. На этом все. Спасибо еще раз Александру. Лехлер, компания в Москве. Представительства тех, тех, собственно, кто меня с этой компанией познакомил очень близко. Я вас еще под затолбутом всех, <laughs> потому что мне нужна будет огромная помощь в подборе, в разбирании с программой и так далее. Потому что ну, будут в любом случае у меня вопросы. Ну и, конечно, колористика. Колористика это Клеши. Я помню, я знаю. Надо только номер найти, чтобы дозвонить напрямую. Все. Сейчас я это все буду раскладывать. Убираться. И у меня на сегодня день уже закончился, потому что я приехал в 7 часов вечера домой. Всем спасибо. Всем пока.